В 1942 году в эту церковь попала авиационная бомба с немецкого самолета. Она пробила купол, упала на пол собора, но не взорвалась. Это считали чудом. Сейчас макеты этой бомбы находится в этой же церкви. После Второй мировой войны немецкий летчик приехал в эту церковь на Мальту и просил прощения за то, что он сделал такой поступок. Ему было приказано бобить аэродром, но у него не получилось, он бросил сюда. Несмотря на все это, его простили и по этому поводу устроили огромный праздник. Сейчас посмотрим на саму эту бомбу, вернее на макет, тоже уже сделали в Англии после войны. А вот и сама бомба. Пример макеты. Вот такая баланка. Пробила купол. Упала и не взорвалась. Сейчас сверки на макет. Установлю. О, туалет. Это очень важная вещь, когда посещаешь неизвестные города. Убежище под собором, которое использовался во время Второй мировой войны. Люди проводили время во время обстрелов. Мальту добыли сильно. Дыхали, спали, разбились. чем можно было. Ну, поели виноград, яйца, лимоны какие-то заплеснелые. Нет, фига, фига это. Джип, тарелки, тарелки. Куда мы пошли? Сорти, это выход. Не а куда? туда? А я не знаю, туда куда. А, там, ничего, там, а, там тупик. А Во, еще можно идти. Там что-то. Там швейная машинка стоит. Зингер. Раз под музыку Марлен Диктрих. Мой ангел. Экскурсия о псаножке. точить. Отсюда лепить. Ну все, здесь уже конец. Кто там? Там еще. Ясно. так тут спасались во время ломбежек. Зря времени теряли. Кто там? Ух ты! Ты там еще что-то... Ну ладно. Нет. Нет, это что-то для строительства, для сельского хозяйства.